Фух, мир всем у нас тут картофеля пришло наконец-то время хотя как обычно добрые люди уже выкопали ну на самом деле еще не поздно погода стоит хорошая господь дает хорошую погоду и мы решили тоже за несколько подходов выкопать зачем за один раз умирать плантация большая в этом году ну картошку нам бог в этом году дал наверное больше, чем когда-либо, потому что вот ну, как всегда как-то мало было интересные факторы, которые влияют. Мы вот пололи ее, окучивали, и в вот это, это очень даже помогает. По всей видимости, сорняки всю влагу забирают. Вот, а когда колешь ее, окучиваешь, то вся влага остается здесь. Соответственно, попадается такая большая прям картошка. Не везде, конечно, но... Вот у нас, собственно, все сейчас по деревне тут картошку копают. Лес еще зелененький, но уже начал чуть-чуть желтеть. поля в первую очередь, как обычно. И, честно признаться, так не охота... Зиму. Так хочется, чтобы вот такая погода еще бы постояла бы с месяцок, так кажется, их еще бы что-то успеть не сделать, что-то не успели. До лета все такое какое-то необычное было, пол лета больше, наверное, проболели тут, потом, слава богу, ездили в отпуск первый раз. Вот. Ну, все равно какие-то дела еще хочется, прям, эх. ну, думаю, ладно, думаю, как Бог даст, все успеем, то успеем. Вот. В этом году, наверное... И семенную картошку отложим А то как-то у нас никак сегодня получалось Семенную откладывать Картошка быстро заканчивалась Еще может быть даже Хватит еще кого-нибудь Угостить этой картошкой Не знаю, ну посмотрим вот. А так Так вот хорошо, когда поле В принципе, вот видно Вот сейчас я видел У тех, у кого не было Прополано должным образом они сначала в это скашивают все мотокосой. Ну а потом уже копают. Ну тоже как вариант, в принципе. Наверное, и так можно, если не успели сделать. В общем, прекрасная пора, очей, очарование. Надо бы только по лесу гулять, бы, наслаждаться. А вот, переехали в деревню, приходится сейчас картошку копать, тут вот работать. Жил бы в городе, сейчас в парке бы гулял бы. но это, конечно, шутка. Потому что, собственно, я говорю, что вот, умирать никто не собирается. Вот сейчас вот дойдем немножко и все. Ну, мы еще за погодой мониторим. Погода нормальная. Дальше стоит. Вот. Сейчас вот как бы с этим делом попроще чуть-чуть. У нас есть гидрометеоцентр, который помогает нам с погодой. Ну, вот так что ж. Желаем всем благополучного урожая. Ну и, как говорится, не только его собрать, но и сохранить. Сохранить и приумножить. Добро сделать. Дать неимущим. Вот. А если есть возможность, еще можно денег заработать, продать. Если есть прям совсем лишнее. Так что вот так вот. Тут, по-моему, я уже накапал. Иногда ну тут ничего нету Ритки не ровные Надо хоть по нитке сажать что ли У от этого ЭБ2 Несколько маленьких яблочек выросло, несколько цветочков, которые не замерзли, дали плоды. Вон там наши копчики залеза на лестницу. Алексей Владимирович делает тут. Слив на наш где-то там далеко поезд слышно, хрюшки наши гуляют, наш мега огород заросший, навозная куча и просто простор. Холодная ночь сразу все пожелтеет. Ну ладно, все, прощайте, друзья мои.